Слава Богу, братья и сестры, мы рады, что мы можем прийти сюда. Я радуюсь, когда мы можем прийти в Дом Божий, чтобы поклониться нашему Богу, для того, чтобы услышать то, что Он хочет сказать нам. Знаете, как, как важно нам быть настроенным, быть на правильном канале, услышать то, что Бог говорит знаете я помню у нас было, были были малые у нас были такое как радио как walkie-talkie я не знаю и рация и если мы не были на правильной волне то мы не смогли услышать с кем мы играли все и так мы сегодня я бы хотел призвать каждого знать чтобы быть на правильной волне на то чтобы услышать то что Господь хочет сказать в наши сердца это очень важно и я бы хотел Интересный такой процесс, который рассказать или поделиться об интересном процессе, который происходит в нашей жизни. Будучи ты новый покаянный, будучи ты 10 лет, 20 лет верующий, но этот процесс, он очевидный, и он как бы э, необходимый, вернее так сказать, для каждого. Э, прочитаем, откроем, будем базироваться якобы 4 главы. Э, я хочу начать, начать прочесть, прочитать седьмого стиха. Здесь такие слова говорит Яков пишет здесь и говорит: "Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизитесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте смех важно обратиться в плач и радость в печаль". Симилитесь пред Господом и вознесет вас. Не злословите друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто?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 Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто, разумеет делать добро и не делает, тому грех». Здесь очень много написано, но я бы хотел обратно возвратиться к седьмому стиху, как написано здесь. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Самый первый процесс, который, это начинающий процесс, который мы должны принять в себе. Это стать в позиции покорности Богу, в первую очередь. Знаете, можем говорить о святости, можем говорить о освящении, но до того, как мы можем говорить об этом, нам необходимо пойти, пройти этот процесс. Стать в, в ряд тех, которые покоряются Богу. Здесь об этом говорится. И когда мы встаем в ряд тех, которые покоряются Богу, что-то чудесное происходит, очень уникальное здесь. Он говорит «Покоряйтесь Богу, и в этот момент у вас есть силы противостать дьяволу». Далее он говорит «Результат этой позиции вашей покорности». Он убежит от вас. Мы знаем и читаем, что в других местах написано, что дьявол ходит, как рекающий лев, ища, кого поглотить и кого просто уловить. Уловить. Но здесь, если мы становимся в позиции покорности Богу, тогда у нас что-то уникальное происходит. Далее, переходя в 8 стих, он говорит дальше второй этап того, после «мы уже покорились Богу», он говорит, следующий этап. Он говорит здесь, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. То есть, когда мы покорились Богу, после этого момента, следующий этап – это процесс работы над собой, чтобы приблизиться к Богу. Когда мы приближаемся к Богу, то здесь его обетование стоит, и оно твердо стоит в том, что когда мы делаем эти шаги, он не, это как магнит. Когда мы ставим магнит, он автоматически будет привлекаться к другому. Чем да? ближе он становится, чем, чем больше тягость. Так и здесь, когда мы приближаемся к Богу, эта тягость к Богу и Богу к нам становится сильнее. И здесь об этом и говорится, как нам стать ближе, чтобы эта тягость, которая тянет от этого магнита, стала намного сильнее. Для, для нас или, или в нашем отношении с нашим Богом. Я хочу прочесть место, это будет Евреям. Евреям, 10 глава, 22 стих. И здесь говорит такие слова. Евреям, 10 глава, 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кропление очищить сердца от порочной совести. И омывший тело водою и чистою. И Он говорит, да приступаем с искренним сердцем. Вот это я бы хотел наше э, внимание привлечь к тому, и с полной, не и, а с полной верой, потому что есть перечень, с чем мы приступаем к Нему. Искренним сердцем с полной верой, крепление очище сердца от порочной совести. И омывший тела водою. Чистую. Это, я не буду э, э, э, как бы дальше идти насчет этого стиха, но я бы хотел обратить внимание на вот эти два момента в этом стихе: с искренним сердцем и с полной верою. Мы видим, что в, обратно идем к Якову, 4 главе, он здесь говорится о сердце также. И Он говорит здесь, обращает внимание. Но перед тем, как Он говорит о сердце. Он говорит о здесь, очисти руки, грешники. О чем он говорит? Неужели у каждого из нас мы ходим не гигиеничные, как бы грязные у нас руки? О чем он говорит? Но он говорит о тех дел, которые нам они не приносят пользу и не приносят славу Богу. И он говорит, очисти руки, грешники. исая также э, говорит, в первой Хочу прочесть в первой главе Исаия И здесь 15-16 стих. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полной кровью». То есть, когда он здесь говорит, Исайя, Бог обращается к через пророка Исаия и открывает... Определенные истины. Почему порой Бог не слышит? Почему как бы нет какого-то ответа? Потому что люди настолько погрязли в грязных делах своих, они даже не подумали о, о Боге. А потом, когда пришла беда, они вспомнили о Боге. И они стараются обращаться, но Бог говорит, я не обращаюсь к ним, я не слышу. Это поддерживает той мысль, которую я раньше сказал, что когда мы приближаемся к Богу, Он к нам приближается, здесь написано. И что нам нужно сделать? Бог открывает. Знаете, Бог, когда говорит что-то или обличает о чем-то, Он не оставляет нас просто так. Он дает нам выход. Он дает откровение нам, как нам нужно вести себя и что нам нужно сделать после того, Он говорит, ты это сделал, теперь ты можешь так исправить ситуацию. Вот как ты можешь. И Он открывает в 16 стихе. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, «От очей моих перестаньте делать зло». И здесь он открывает, что нужно делать для того, чтобы убрать те дела, которые, может, они как бы в первый взгляд, как бы они безвредные Кому я же делаю, кому я могу ну, этими делами сделать зло? Ну, мы не понимаем, иногда мы не видим корень этих дел. Иногда они приносят нам, Зло. Они отделяют нас от Бога. Они непотребные нам. И знаете, кажется, ой, я это сделал, но она никому не повлияла. Но она повлияла твоему сердцу. Она забрала это время, которое ты бы мог проводить с Богом. Она забрала то время, которое ты бы мог сделать кому-то доброе а не быть в пассивном состоянии, где якобы я никому зло не делаю, тогда он, он хороший для меня. И знаете, как важно, чтобы вот эти даже дела нужно нам отделять, отделять от себя. И Исаия э, в 59 э, главе также говорит э, другие э, в 59 главе, в 3 стихе Он говорит такие слова. «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персии ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Как он обращает внимание на эти две вещи здесь обратно? Бог говорит о дел наших и о нашем сердце. Параллельно то, что он открывает в Якове. Если возвращаемся, он говорит здесь «очисти руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Это здесь, и здесь Исаиат, Бог говорит через Исаи те же самые вещи. Руки ваши осквернены кровью. И потом Он говорит: Уставы говорят, ложь, язык вас произносит невправду. А от чего исходит всего это на наших языках? На что, а из чего исходит? Это, конечно, из сердца исходит. Как здесь написано, из сердца исходит ложь, ненависть, да, язык ваш произносит неправду. Как необходимо нам быть внимательны к себе и к тому, что мы говорим. То, что производит наши э, руки, на, дела, которые мы делаем, либо это будет на работе, либо это в доме у себя, как необходимо нам быть внимательны к тому, чтобы она всегда приносила пользу окружающим не только это, но одновременно славу Богу. Хочу еще одно место прочесть. Это будет э, 1, э, 1 Яна. Извините, это будет Якова, первая глава и 6 э, по 8 стиха. Но допросить э, верую, немало не сомневаюсь, потому что сомневающие подобие морской волне, ветром поднимаем и развиваем. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двумяшими мыслями не тверд во всех путях своих. Об этом говорит здесь Яков также, что человек, который душны, он какой? Он не тверд в своих шагах, он не тверд в том, что он делает. Знаете, я думаю, человек, который мы бы приняли на работу или даже бы хотели быть с друзьями, мы бы не хотели, чтобы этот человек был такой, с одними и так, со мной так, а с другими по-иначе. Мы бы хотели, чтобы этот человек просто был открытый. Мы бы хотели, чтобы этот человек был простой, прямой, да? не искал каких корости, не был лукавым. В английском э, переводе двоедушные это, это double-hearted. И другой, как бы, другое параллельное слово, это лицемер, хитрый, лживый. Человек, который не может просто прямо сказать, он просто как-то ищет користые другие пути для того, чтобы.. Э, не, не, как бы не открыть себя или свой, э, его истинное состояние. И здесь видно, что это действительно откровение, которое Яков получает от Бога для нас, назидание к тому, чтобы мы очистили, отделили те дела, которые оскверняют нас, потом дали исправить сердца свои, чтобы мы были открыты. Прямые. Знаете, Иисус говорил в свое время, тот человек, который взявший за плуг, я зряющий назад, он неблагонадежен для Царства Небесное. Равно сильно мы знаем и испытывали таких людей в своей жизни, где человек был таким, где взялся за что-то, потом э, смотрит, а может не это, может не это, а может это. И мы видим, мы смотрим на этот человека, как бы он не уверен в себе, он не уверен в своих шагах, он не уверен. Тяжело нам будет доверяться такому человеку. Но когда мы видим человека, который тверд в своих ступях, он тверд и идет вперед, не сомневаясь. Знаете, даже бывают ошибки. Но ты выбрал путь, ты иди по нему. Понимаете? И когда человек начинает и сюда, и сюда... То есть, Бог даже здесь говорит, что «я такому человеку не могу доверить, я не могу иметь отношения с таким человеком, который не тверд». Потому что, когда мы приближаемся к Богу, Бог призвал нас «to be bold», да, чтобы быть твердым в нашем вере. Потому что Бог бы не хотел, чтобы, когда мы пришли к Нему, мы якобы убрали то, что необходимо, ну, не нужно для нас, ну, наше сердце, она не таково, она еще колеблется. Понимаю, что есть сомнения, но есть определенный э, момент, где мы выбрали этот путь и сказали, «Господь, я следую за тобой». С этого момента ничего, мы не можем колебаться. Мы должны идти прямо и уверенно, потому что Бог призвал нас к Высшему для того, чтобы мы не остались просто в себе, но чтобы мы распространяли в любом моменте в жизни нашей, мы распространяли Слово Божие. Мы рассказывали, о чем мы верим. Знаете, я, может, рассказывал это и говорил, но я так говорю, что если меня выгонят с работы, это будет, скорее всего, из-за того, что я кому-то проповедовал. Потому что, знаете, не каждая организация принимает того, чтобы как бы э, веру, исповедание или, или, или даже политические вопросы поднимать в, на рабочем месте. Но одновременно наша жизнь, она должна соответствовать, она должна быть свидетельством тому, в кого мы уверовали. И дальше процесс, когда мы перешли, мы начинаем вот этот процесс приближения к Богу, да, посредством этих двух вещей, убирая, очи, очищая свои руки, да, и потом, исправляя свое сердце двоедушное, чтобы не быть лживым, чтобы быть искренним и прямым. Далее процесс находится такого в 9 стихе, 4 главе Иакова. Он говорит, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Как бы неужели Господь бы хотел, чтобы мы радовались? Неужели он бы не хотел, чтобы у нас была улыбка или смех на, на нашем лице, на, в нашей жизни? Но о чем он здесь говорится? Чтобы мы сидели, плакали, рыдали. То есть это сокрушались, плач и рыдать. Это не просто, просто какой-то легкий плач, это просто рыдание. Это такой вопль даже сказать, да? том, и смех важно обратиться в плач, и радость в печаль. О чем он здесь говорит? я бы хотел наше внимание а, а, привести к одному другому стихю, который даст нам открыть а, даст нам понять о чем здесь говорится это будет второй мянаном 7, 7 главе седьмой главе 10 и 11 стих он говорит здесь ибо печаль ради бога производит «Неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое, какие э, извинения, какое негодование» на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое, э, какое э, взыскание, по, э, по всему ты показал себе честным, э, чистыми в этом деле. И мы видим здесь, апостол Павел говорит здесь, «Ибо печаль ради Бога производит неизмерное покаяние к спасению». И именно об этом оно и говорится. Если хочу более расширить мои мысли насчет этого, Та печаль, какая она должна быть, это та печаль, сожалевая о том, что мы сделали. Потому что, знаете, разное развлечение находится в этом мире, если мы, знаете, одно время, когда я приходил к Богу, то есть я даже увлекался, и многим может быть известно, юморский клуб, этот КВН или там дизель-шоу, знаете, я этим увлекался даже, но я когда приходил к Богу, я заметил, что она непотребна мне, потому что тот смех, то та, так якобы радость или то веселье, которое оно якобы мне в тот момент приносило, она не, не назидала меня, она не приводила меня ближе к Богу. И я понял, что я просто терял время, проводи, проводя и смотря это, увлекаясь тем, якобы она приносит мне радость. Но в итоге оно должно было мне принести печаль. Потому что мы видим, что бывают те шутки, юмор, пошлы и так далее. Оно смеется о, о ком-то. Знаете, сейчас популярно даже на Ютубе, не сейчас, а даже раньше стало, там прэнк вышли и начали смеяться над кем-то. И якобы смешно. он упал. Вот, он, видишь, я его споймал. Или как бы, такое, она якобы смешно. Ну, в реальности это, это печаль. Она добро человеку не приносит. Знаете, здесь говорится, сокрушайте, плачьте и рыдайте. И смех ваш, да, обратится в печаль. Том, о чем вы смеялись, вы об этом плачите, потому что оно не угодно Богу. Знаете, я не говорю, что нам весь нельзя шутить, да, брат. А это, это совершенно другая тема. Но здесь говорить и радость, печаль. То, что приносило радость, то, что веселье приносило в этом мире, она уже не должно нам приносить радость, она не должна нам приносить печаль, потому что мы находимся в процессе вот этого освящения, в процессе приближения к Богу. И когда мы удаляем все вот то, что тормозит нас, что вот этот магнит обратно при, прихожу к той аналогии, э, тому примеру, что если что-то мешает, чтобы этот магнит приближался, нужно убирать всякие препятствия. Так и это. Здесь Яков открывает нам и раскрывает более большую картину тому, чтобы вот это препятствие убирать для того, чтобы вот это. В этот процесс сближения, она происходила намного быстрее и намного эффективнее в нашей жизни. И в итоге я хочу прийти к десятому стиху. И здесь он говорит очень ключевой момент. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Вам. Знаете, потому что Бог, Он близок к тем, как написано в Пророках, Он говорит, Он близок тем, который сокрушен и смиренным сердцем. Тот человек, который может унизить себя, тот человек, который, я не говорю за самодостоинство, а я говорю за тем о, о Иге Своем, который Он может убрать, это Иго, который, который хочет в, поднять Его выше всех, который, который хочет возноситься над всеми. И он, Вот эта черта, которые Бог очень ценит, смирение, она, она обратно приводится, обратно к такому как бы, кругу. Потому что седьмой стих говорит о чем? Первое, первые пару а, слов здесь написано. Итак, покоритесь Богу. Что нам нужно сделать, чтобы покориться Богу? Это смирение, это смириться пред Ним и подчиняться тому, что Он сказал, Его заповедям. когда Он сказал я бы хотел, чтобы ты так поступал. Я бы хотел, чтобы ты сделал это ради меня. И мы все оставляем и говорим, Господь, я хочу это сделать ради Тебя. Это есть покорение нашему Богу. И это есть свидетельство нашего смирения пред Господом. И когда он видит сердечное смирение, не просто на людях, не просто для всех, чтобы люди увидели и сказали, «Вай, какой ты красивый и смиренный брат или сестра!» Но чтобы это смирение оно было пред Господом, не пред людьми. И Он, видя ваше смирение, вознесет вам. 1 Петра, он говорит такие слова в 5 главе. 1 Петра, 5 главе, 6 стихе, он говорит такие слова. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». Не в то время, когда вы думаете, «Господь, я уже смирился, давай вознеси меня, давай подними меня, чтобы все увидели, какой я смиренный». Я думаю, это не смирение, дорогие мои, потому что это смирение не пред людьми. А это то смеяние, которое происходит перед Богом. Человек, даже оно будет очевидно, что перемена есть, но люди не будут знать, что происходит с тобой, э, тот процесс, который проходит между тобой и Богом. Дорогие мои, я бы хотел, чтобы каждый из нас, я бы мог дальше закончить эту главу, но за неимение времени я хочу здесь остановиться, чтобы принести тот итог тому, что ну, необходимо пройти этот процесс – знаете, я сказал, а это, она необходима для каждого из нас, потому что не все мы идеальны, мы на том пути, для того, чтобы стремиться к совершенству, для того, чтобы стремиться к тому призванию, которое Он призвал нас. И Он говорит, «Будьте святы, как я свят», когда мы стремимся к тому. Когда эта, эта цель, она перед нами, она на лбу у нас написана. Мы каждое утро смотрим на, на зеркало, просыпаемся и видим эту цель «Будь свят сегодня». Будь свят сегодня. Каждое утро мы идем ложимся спать, зубы чистим и обратно видим эту цель. Будь свят, будь свят, потому что Он свят. И к этому призвал нас Господь. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сейчас э, стали либо на колени, либо стали. Я бы хотел призвать нас к молитве, чтобы наша молитва была о том, Господь, искорени то, что неугодно для Тебя в жизни моей. Сделай, чтобы я был святой.